Друзья, на связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу о тренинг-центре «Не работа» и расскажу, почему это одна из лучших партнерских программ за последний год, в который я участвую. Данная партнерская программа продолжает радовать и меня, и наших, так скажем, участников, которые продвигают ее хорошими заработками. Я на данный момент заработал более 4 миллионов рублей в этой партнерской программе. Ну и, соответственно, хочу вам немножко показать результаты за 4 месяца, да, и рассказать, что вы здесь получаете. Во-первых, что это за партнерская программа? Здесь у нас есть два тарифа. Так как это тренинг-центр, здесь, соответственно, есть обучение. Обучение и сервисы, да, которые вы получаете. Есть тариф, тариф Basic, он оплачивается, оплачивается единожды, то есть один раз. стоимостью его 500 рублей. Но э, в этом тарифе есть несколько тарифов, так скажем, да. Более подробный маркетинг будет находиться прямо под этим видео, то есть по ссылочке либо по кнопочке вы сможете перейти на специальную страницу, которую я создал, я там показал свои доходы, вот. там можете подписаться и, соответственно, получить все инструкции, которые нужны вам будут по работе с этой партнерской программой, там уже есть и презентации каждого из маркетингов, то есть вы там все это отдельно сможете посмотреть. Вот, но сразу скажу, при оплате пакета Basic вы получаете постоянный доступ к регулярно обновляемой базе авторских бизнес-тренингов по следующим тематикам. Введение социальных сетей, их монетизация, арбитраж, трафика, дизайн, психология, рекламный менеджмент, копирайтинг, доступ к креативам и промо-материалам, бонусы от партнеров, это 500 рублей на рекламу в Surferner. То есть вы платите 500 рублей и 500 рублей вам возвращается на рекламу. То есть вы, по сути, ничего даже не тратите, но начинаете участвовать в этой партнерской программе. И плюсом вы получаете бесплатно VIP-тариф на месяц в конструкторе Solus Page. Стоимость этого тарифа 350 рублей. Кстати, на этом конструкторе создана та страница, на которую вы попадете, если захотите ну, получить инструкцию. То есть практически, э, так скажем... Вы получаете за 500 рублей даже больше э, инструментов по стоимости, чем это стоит. Да? То есть э, вы получаете и рекламу, и еще и конструктор сайтов, э, которые стоят как минимум 850 рублей. И плюсом вы получаете еще готовый бизнес, который будет, э, так скажем, приносить вам прибыли, причем очень хорошую прибыль. Ну и, соответственно, вы получаете доступ к партнерской программе «Бэйсик». Что касается подписки Progressive, стоит она всего лишь 100 рублей, но это недельный платеж, то есть, если вы хотите реально начать зарабатывать в этой партнерской программе, то настройтесь сразу на несколько месяцев. Почему? То есть, пополните свой баланс, допустим, не на 100 рублей, да, чтобы один раз что-то оплатить, да, а сразу там на 2-3 месяца вперед. Объясню почему. Потому что каждую неделю, когда списывается стоимость подписки, те люди, которые зарегистрировались раньше вас, там, на неделю, на 2, на три, там, на два дня, неважно, да? то есть они зарегистрировались раньше вас в этой партнерской программе, и у них автоматически покупается клон, который может переливом, соответственно, попасть под вас. Поэтому вот эту подписку стоит оплачивать. И шаг за шагом, как говорится, степ by step, вы дойдете до 15-го стола, о котором я расскажу вам сегодня немножко в котором вы сможете заработать 1 миллион 800 тысяч рублей. Вот, в данную подписку входит это от двух мероприятий в неделю в режиме онлайн, то есть каждую неделю проходят какие-то мероприятия, вы можете задавать вопросы ну и так далее. Это интенсивы по работе с трафиком, обсуждение вопросов, связанных с тематическими бизнес-тренингами, получение практических наработок в теме мероприятия и возможность задать интересующий вопрос в режиме онлайн и получить развернутую консультацию от спикера. То есть всего лишь это 100 рублей – будет стоить эта подписка, но что это дает? То есть вы будете общаться с человеком, который зарабатывает более 1 миллиона рублей каждый месяц. То есть по сути вы получаете за 100 рублей консультанты, которые зарабатывают действительно большие деньги и вы сможете получить практически все ответы на ваши вопросы и стать таким же, да, то есть так скажем, профессионалом со временем, который зарабатывает там, от 100 до там, миллиона рублей в месяц на партнерских программах ну и соответственно доступ к записям всех мероприятий в режиме 24 на 7 то есть все мероприятия которые прошли вы можете получить к ним доступ все их просмотреть соответственно что-то для себя выписать какие-то инсайты и так далее то есть ну друзья это реально стоит не даже не 100 рублей там а несколько десятков тысяч рублей на данный момент но это вы получаете все за 100 рублей ну и соответственно доступ к партнерской программе которая дает вам возможность заработать 1 миллион 800 тысяч рублей ну, грубо говоря, там в течение одного года. Все зависит от того, как вы будете работать. Мне удалось более 4 миллионов рублей на партнерке на это заработать. Ну, у меня уже есть база подписчиков. Я работаю через воронки. Кстати, воронку вы получаете от меня абсолютно бесплатно. Там тоже есть уроки по трафику. Есть уроки по созданию воронок и так далее. Да? То есть, все это вы можете там найти. Вот. Давайте вниз пролистаем. Я вам покажу. то есть На данный момент за 4 с небольшим месяца я заработал. 4 миллиона 171 тысячу 325 рублей. У меня было переходов по ссылке, да, то есть я рекламировал соответственно, свою воронку. И по ссылке на регистрацию прошло 4457 человек. Из них стали партнерами 963. То есть за 4 месяца я получил вот такой результат. Вы должны понимать, друзья, что, возможно, у вас результаты будут немного не такие, да, то есть, как у меня, но конверсия, как вы видите, 25%, то есть практически из э, 4000 переходов я получил э, 1000, можно так сказать, партнеров, да, то есть, а это 25% в регистрацию, причем на полном автомате, я практически ни с кем не общался из этих людей. Они проходили по инструкции, которые, опять же, вы найдете под этим видео. Делали все по инструкции, сами регистрировались и становились партнерами. И дальше сами уже работают и развиваются. То есть, это полностью бизнес на автомате. Я не трачу на этот бизнес, там часами, э, так скажем, не сижу там с утра до вечера там с кем-то общаюсь, чтобы лишь бы зарегистрировать. Нет, я так уже давно не работаю, уже много-много лет. Просто беру, делаю подписную страницу, делаю воронку продаж, запускаю на нее трафик и, соответственно, все происходит на автомате. То есть, это бизнес на автомате. И, соответственно, в моей воронке, которую вы можете получить прямо под этим видео, там все это рассказано. Вот. Ну, по доходам я вам показал. Да? Давайте немножко зайдем в саму партнерскую программу Progressive. И... Я чуть-чуть о ней буквально расскажу, да, то есть о самой партнерке, как она работает. Но если вам это будет интересно, уже там э, по ссылке ниже данного видео вы сможете посмотреть, э, так скажем, полную презентацию данного маркетинга и, соответственно, принять решение какое-то. Здесь, чем она интересна, эта партнерка? Ну, во-первых, вы получаете очень много полезных материалов. Вы можете задавать, опять же, вопросы спикерам там, и так далее. Вы получаете готовые инструменты готовую воронку продаж, то есть вы получаете все за, даже по цене меньше, чем стоит чашечка кофе, да, чашечка кофе сейчас стоит там, ну, в среднем 150-200 рублей вы получаете за 100 рублей в неделю, да? ну, в принципе это небольшие деньги, но опять же, когда вы а, выполняете определенные условия то есть, если вы оплачиваете подписку еженедельно, то шаг за шагом, степ-бай-степ, -степ, вы доходите до 15 уровня вот оно 15 уровень. На этом 15 уровне вы, соответственно, можете уже заработать более 1,8 миллиона рублей. Хотя, пока вы туда идете, вы также зарабатываете, ну, в промежуточных, так скажем, столах, тоже зарабатываете деньги. Вот, и давайте я вам покажу просто свои столы, да, то есть, сколько у меня уже вот за эти 4 месяца куплено клонов, партнеров, да, то есть, на первом столе у меня 1739 мест вот они мои места на первом столе это означает то что очень большое количество моих мест она попадает под других партнеров продвигая их на второй уровень на третий на четвертый на пятый там и так далее да, то есть у меня есть такие партнеры которые не пригласили ни одного партнера но находятся сейчас на десятом уровне кто-то уже находится на одиннадцатом уровне и это всего за четыре месяца им по сути осталось дать чуть-чуть до того чтобы попасть на пятнадцатый уровень это у меня 15 уровень, то есть здесь вы видите, у меня здесь уже два места моих личных. Давайте сюда зайдем, я вам покажу. То есть у меня по сути, вот этот вот первый уровень, первый мой аккаунт уже закрыт. То есть я здесь заработал 300 тысяч, здесь 691 и 691 вот с этого аккаунта. И у меня, как вы видите, здесь еще один аккаунт уже образовался. Скоро он также будет заполняться именно с него. И опять же, заработаю еще 1 миллион 800 тысяч рублей. Это мои партнеры, которые также заработали. Вот, например, Алекс. Он заработал более 6 миллионов рублей. Давайте зайдем просто не в конкурсы сейчас, а партнеры и топ-партнеров. Вот он, Алекс. Да, Алексей Павлов заработал 6 миллионов 131 тысячу 235 рублей за 4 с небольшим месяца. То есть, ну, конечно же, он работал. Да, то есть, он работает с командой. Он работает, привлекает трафик там, и так далее. Да, здесь вы также можете увидеть меня. Вот он. Я заработал 4 миллиона 171 тысячи рублей. Вот также из нашей команды «Булат» — 3 миллиона 500 тысяч рублей. Константин Попов, кстати, он меня пригласил, заработал 3 миллиона 118 тысяч рублей. И так далее. Да? то есть Вот тоже «Олмафия» — это из нашей команды тоже люди. То есть в нашей команде очень много миллионеров, которые за эти 4 месяца сделали по несколько миллионов рублей. Если вы хотите зарабатывать действительно большие деньги на партнерских программах, еще, обучаться при этом, да, получать много крутых инструментов, то, как говорится, приглашаю вас в нашу команду. У нас есть общий чат, где вы можете задавать любые вопросы. Да, то есть Вам обязательно помогут. Также вы получаете от нас бесплатные инструменты в виде воронки продаж. В этой воронке вы не просто получаете какие-то уроки. Да, это практические уроки по привлечению трафика по тому как работать с партнерскими программами если вы хотите реально зарабатывать больше одного миллиона рублей в месяц то не нужно быть пассивными да то есть не надо просто там оплатить тариф и сидеть чего-то ждать время уходит то есть самое дорогое что у нас есть друзья это не деньги. Да? это наше время которое мы зачастую с вами тратим ну просто не на что да просто сидим и чего-то ждем когда нам что-то упадет да когда за нас кто-то что-то сделает, вот. поэтому если вы не цените свое время, вы можете просто сидеть оплачивать подписку еженедельно, да, и постепенно двигаться к своему заветному там миллион восемьсот тысяч рублей, вы в любом случае до этого дойдете, либо, соответственно, вы можете хорошо поработать, то есть делать то, что я говорю в моей воронке продаж и дойти до этой цифры намного быстрее. За месяц, за два, за три, да, все зависит от ваших амбиций и вы, насколько вы действительно готовы поработать по продвижению партнерских программ. Если вам особо деньги не нужны, и для вас это просто как бы игрушка, и вам достаточно будет там дополнительно 20-30 тысяч рублей в месяц, то, в принципе, пожалуйста, можете сидеть и на пассиве ждать, когда будут под вас попадать партнеры. А такое здесь действительно происходит, потому что сама партнерская программа, она работает таким способом, то есть оплачивая подписку, все люди, которые уже выше вас стоят, то есть они, их клоны идут вниз, слева направо, и, соответственно, помогают вам также продвигаться вперед. В общем, друзья, на этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Если вам интересна данная партнерская программа, если вы хотите зарабатывать действительно большие деньги и одновременно с этим обучаться и получать качественные инструменты, то ссылочка будет находиться прямо под этим видео кстати здесь сейчас еще идет конкурс о котором я забыл сказать в этом конкурсе это конкурс лидеров то есть за первое место дают 50 тысяч рублей за второе 30 за третье 20 за 4 15 5 10 ну и так далее да то есть здесь вы можете все это увидеть за что что мы здесь разыгрываем, да то есть это конкурс активации да. то есть если вы например сейчас регистрируетесь в данной партнерской программе, начинаете приглашать партнеров, то за каждого партнера, который активировал тариф Basic, либо тариф Прогрессив, да, вы получаете один балл. Чем больше баллов наберете, тем лучше, и, соответственно, вы попадете вот в такую вот опять же топ-партнеров, да, то есть активированных пакетов. Вот, кстати, видите моего партнера Алексея Павлова, Да. Все, принимайте участие в конкурсе, то есть не сидите на месте, зарабатывайте деньги вместе с нами. С вами на связи был Евгений Ванин, если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, всем счастливо и пока-пока.